Между 1968 и 1972 годами Америка запустила 9 человеческих миссий на Луну, 6 из которых приземлились, позволив 12 мужчинам прогуливаться по лунной поверхности. Следующая глава НАСА по исследованию Луны называется Артемида. Эта миссия имеет задачу не просто прилететь на Луну и создать там условия для долгосрочного перебывания человека, но также это подготовка к более сложной миссии полета человека на Марс. Проще говоря, все, что мы должны в состоянии сделать там, мы должны сначала сделать тут. В общем и целом, вот так будет выглядеть миссия Артемида. Все спроектировано и протестировано с пристальным вниманием к самому главному элементу, астронавтам. Это четырехместный космический корабль под названием «Орион», состоящий из трех частей. Модуль экипажа, в котором астронавты будут жить и работать на протяжении всего полета. Далее идет модуль жизнеобеспечением, у которого есть собственный двигатель и запас топлива. И наверху система прерывания запуска, способная эвакуировать модуль экипажа, если что-то пойдет не так. Для запуска нашего экипажа с тяжелым грузом НАСА строит систему космического запуска, состоящую из грузового отсека и верхнего ракетоносителя. За ними идет ядро основной ступени и прилегающие к ней две вспомогательные ракеты-бустеры. Все это самый мощный ракетоноситель в мире. Его мощность превышает легендарный Сатурн-5 эпохи Аполлона. А сам же комплекс весит более 6 миллионов фунтов, из которых 5 миллионов фунтов это только топливо, при зажигании которого корабль отрывают от Земли все 4 двигателя RS-25 и 2 ракеты-ускорителя. Через 2 минуты после успешного запуска у вспомогательных ракет заканчивается топливо и они отстыковываются. Сразу за ними отсоединяется система прерывания запуска, а через 8 минут топливо израсходуется и у основной ступени, успешно остыковавшись, она выводит Орион на земную орбиту. Здесь астронавты перенастроят космический корабль и проверят готовность систем к путешествию в дальний космос. Закончив настройку, экипаж задействует двигатель верхней ступени и покинет орбиту Земли. Точное время этого маневра имеет решающее значение для достижения необходимой скорости, которая поможет избежать гравитационного претерывания. Земли, и также задаст Ориону направление к Луне. Когда двигатель завершит свою работу, верхняя ступень СЛС будет отстыкована, и команда на борту в течение нескольких дней подготовится к тому, что их будет ожидать на Луне. Приближаясь к Луне, мы видим принципиальное различие между миссиями Артемиды и Аполлоном. Вместо того, чтобы использовать Орион для перевозки лунного ровера, миссия Артемиды использует другой подход. Предварительно подготовив все необходимое для лунных миссий, весь груз будет доставлен заранее коммерческими и международными партнерами. Это включает в себя исследовательский луноход, все устройства и системы необходимые для работы на поверхности, а также специальную лунную станцию на орбите которая обеспечит лунный десант и создаст мощный коммуницирующий ретранслятор, разработанный по открытым стандартам сетевого шлюза. Станция может быть дополнена с развитием новых миссий и партнерских отношений, позволяющих выполнить несколько человеческих миссий на Луне, не прерывая научные исследования. Орбитальный шлюз способен регулировать свою орбиту, чтобы обеспечить доступ ко всем частям Луны, чего не могли сделать миссия Аполлона, но его более глобальная цель – это создание уникальной гала-орбиты, чтобы совершенствовать маневры, необходимые для миссии на Марсе. Также, с растущим списком коммерческих и международных возможностей, шлюз является идеальным центром между Землей и всем, что лежит за возвращением нашей команды. Когда они приближаются к шлюзу, Орион должен соответствовать эллиптической орбите станции под названием Гэтвей, чтобы успешно состыковаться. После этого некоторые члены экипажа переводятся на лунный десант, а миссия других будет осуществляться на самой станции. Лунная посадочная система состоит из трех этапов. Сначала будет спуск с галоорбиты станции к луной орбите. Вслед за ним спуск с низкой лунной орбиты на поверхность. И как только миссия завершится, будет осуществлен запуск с поверхности луны назад к орбитальной станции. Когда команда вернется на борт корабля «Орион», он будет отстыкован от станции «Гэтвэй», после чего Экипаж задействует свой двигатель, еще раз совершит облет вокруг Луны для набора скорости и тем самым направит корабль по траектории к многодневному полету на Землю. Уже под конец этого путешествия серверный модуль отстыкуется, а модуль экипажа сориентируется тепловым щитом вниз и войдет в атмосферу Земли на скорости 25 тысяч миль в час воздуха подогреет Орион до 5000 градусов, а также замедлит корабль до 300 миль в час. В свою очередь, серия парашютов, специально разработанных для этого момента, замедлит корабль всего до 20 миль в час для спокойного приземления нашей команды на поверхность воды. Таким образом, с каждой новой миссией Артемида уверена, что следующая волна мужчин и женщин смогут вывести человечество на новый уровень за пределы наших возможностей и воображений.